Вопрос, что отвечать, когда предлагают послушать о качестве продукции других компаний и потом спрашивают о качестве нашей продукции? Разговоры о качестве продукции я не поддерживаю никогда, потому что говорить о качестве продукции с человеком, который эту продукцию никогда не пробовал, это примерно как э, говорить о прелесях женщины, которую ты никогда не видел типа, женись на ней. Она такая хорошая, добрая, прит... светлая, э, фигура замечательная. У неё... Это я говорю по своим, допустим, э, представлениям В этом. том человек женится, меня проклинает всю жизнь, говорит, Ты что меня на этой язве женит. Да. Так вот, примерно так же получается, когда человек слушает, кто ему говорят о качестве. Надо увидеть, чтобы жениться, ну и желательно послучаться, чтобы поговорить. То же самое с продукцией. Надо попробовать сначала, посмотреть на результат, и после этого говорить, подходит она мне или нет. Потому что я замечаю очень много людей, которые покупают качественную продукцию, принимают ее постоянно, хвалят ее, расхваливают другим. А изменения у них в здоровье и в жизни никакого не происходит. Э, поэтому э, о качестве филоры поддерживать я не буду А вот об эффективности давайте поговорим Хотите попробовать? Если вы уже пробуете такие продукты, как спирулина Я не знаю, какие-то противопаразитарные пробиотики Что-нибудь... Э, из, из тех натуральных продуктов, что заменяют антибиотики, чтобы не пользоваться антибиотиками. Если вы пробовали их и видели эффективность, попробуйте эту продукцию, она дешевле в любом случае будет. Попробуйте ее эффективность, после этого делайте выводы сами. Так самый правильный подход для меня лично. Так я выбирал продукцию и так предлагаю выбирать людям, тем, кто еще не выбрал для себя или кто в поиске. Глупо обсуждать вкус Амара с человеком, которого никогда не пробовал. Пробуйте и будете знать.